Всем привет! Я сегодня хочу оставить отзыв о программе Риэлтор профессии и бизнес», которую проводили Антон и Дарья. Для меня этот... Так как я в недвижимости уже более 10 лет, работаю в, крупной московской, в крупном московском агентстве недвижимости, руководителем отдела. И пошла-то я, в общем-то, на курс на... Дарьи и Антона, потому что долго присматривалась, приглядывалась, какие методы, какие они используют, как они работают. И в конечном итоге решила записаться на курс, пройти его. И вот попала я в 14-й поток. Работала не покладая рук почему потому что для меня было основной целью основной задачей получить клиентов и обеспечить свой отдел клиентами покупателями что сейчас в наше непростое время самое основное я считаю что когда есть покупатель когда когда он может заплатить деньги это самое ценное сейчас в недвижимости поэтому Пошла на курс с удовольствием. Курс шикарный. Прям вот столько полезной информации, что, ребят, те, которые сомневаются еще, я считаю, что сомневаться ни в коем случае не надо. Почему? Потому что да, нужно работать. Когда вы идете на курс, вы четко должны понимать, что этот курс именно для тех, кто хочет изменить э, и иметь как бы больше клиентов, хочет изменить что-то в риэлторском бизнесе, но здесь нужно трудиться. Просто так э, это не проходит. Здесь и бессонные ночи в начале когда, да, почему? Потому что сайт создавала сама. И... Э, Здесь и именно обучающий такой материал дарье и по скриптам, и э, по тому, как работать с клиентами, э, очень много информации. Очень большой э, курс дал нам Антон: э, огромное ему за это спасибо. Почему? Потому что все пошагово, все каждое видео. Просто бери и как бы и делай, да. И уже, ну что я могу сказать? Хоть я и в недвижимости более 10 лет, но, ребят, мне 68 лет. И, естественно, что можете себе представить, что ну, молодым, да, если мне это было по плечу, и если я это смогла сделать, то молодые, мне кажется, сейчас люди все продвинутые, молодым это ну, карты в руки и делают все, сделают все очень быстро. Но именно надо делать пошагово. Когда я сделала сайт, я с нетерпением ждала, когда появятся первые заявки. Да, вот это такой волнительный период. Появились первые заявки. Вы не представляете, какое было счастье. И вот просто я хочу дать определенную как бы, статистику, да, что у меня получилось после прохождения курса. За месяц, март, то есть я где-то, когда закончила курс, я доработала еще сайт, подключила его к CRM системе и так далее. То есть все, что было сказано пошагово, я выполнила, я сделала. И вот за март месяц я получила 97 заявок. Не скажу, что все из них актуальные, но актуальных из них 71 заявка. Там были и повторы, и неактуальные, то есть как бы люди клиенты э, дальние на дальнюю такую перспективу но опять-таки из этих 71 заявки что по факту получилось да что мы работ, работаем более чем 40 а остальные просто это тоже наши клиенты с которыми мы сейчас работаем но работаем на дальнюю перспективу то есть это те клиенты с которыми которые мы будем приобретать покупать квартиры где-то э, там к лету ближе или ближе к осени но опять-таки мы с ними работаем мы поддерживаем с ними контакт, и, в общем-то, все хорошо. Вы не представляете, какое счастье и с каким наслаждением, с каким удовольствием получали заявки мои сотрудники. И есть... Сейчас есть стимул, как бы сказать, трудиться, есть стимул работать, да. Почему? Потому что, ну, такой объем, ну, даже по минимуму, если, как бы, взять, это, это приличные, это приличные, хорошие финансовые результаты. Я с огромной благодарностью хочу сказать всей команде, всей команде, команде Дарьи и Антона. Почему? Потому что и поддержка в Телеграме поддержка. И вы знаете, у меня такая мысль возникла. Э, все это хорошо, да, и Телеграма, и вот эти вот все. Может быть, как бы продумаете какой-то создадите вот именно клуб такой чисто для тех э, всех для тех всех кто закончил э, ваше обучение да почему потому что может быть это будет чисто за символическую плату я не знаю как это как бы как это можно э, если это сделать то сделайте пожалуйста потому что очень ценный, бесценный даже не ценный какой ценности просто не имеет курс он бесценен поэтому я прошло уже два месяца как я закончила обучение ребят я работаю сейчас с наслаждением и я знаю что никакие карантины никакой карантин на вирус ничего не испортит ни настроение ни как бы сказать наши финансовые как бы возможности и наши как бы возможности по работе с клиентами огромная благодарность за все то что вы делаете спасибо вам огромное кто-то, если еще из ребят сомневается, не сомневайтесь. Единственное, что, как и всегда, наша как бы, человеческая лень да, всегда нам не в помощь. Поэтому просто знаете, что если вы хотите э, что-то сделать, то просто нужно делать. да, Хотя бы начать, а там посмотрим. Всем огромного, всем огромного желаю я хороших клиентов, благодарных да, и больших комиссий. Всего доброго.